Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Белыч и сегодня мы поговорим о такой диковинной для многих зверюшки, как мини ПК в формате NUC, на примере модели мини IT8 от китайской компании Geekom. Итак, NUC-PK это, можно сказать, эталон компактности. Вы можете сравнить размеры данного устройства с размерами моих рук и оценить, насколько он, собственно, мал. Но кому важны точные размеры, то он примерно 11 сантиметров в ширину, столько же в длину и менее 5 сантиметров в высоту. Придумала данный формат изначальная компания Intel под свои процессоры, но затем многие другие фирмы подключились к созданию аналогичных девайсов, которые выступают очень хорошей альтернативой мини-компьютером формата SFF, но при добавлении компактного монитора, клавиатуры и мыши могут соперничать и с какими-то ноутбуками. У нас сегодня, как я и сказал, на обзоре модель Mini-IT8, поставляется она вот в такой вот коробке, внутри у нас находится соответственно само устройство, а также инструкция, поздравление с тратой денег и такая вот интересная пластина. Она нужна для крепления подобного ПК на заднюю часть вашего монитора, дабы не занимать место на вашем рабочем столе. Ну и конечно же есть HDMI кабель и блок питания, и он, разумеется, ноутбучного формата. Само устройство в целом оснащено стандартным набором разъемов. На передней панели это кнопка включения, разъем под микрофон или наушники, один USB 3.0 и один USB Type-C. И да, забегая вперед, скажу, что Type-C тут работает только в режиме USB хоста, то бишь он подходит только для передачи данных. А вот монитор в него вы уже подключить не сможете. Ну точнее сможете, но работать он не будет. На боковой панели данного устройства есть сетка для вентиляции и тут же разместился картридер, в задней части разъем под блок питания, мини дисплей порт, 1 гигабитная сетевая Intel i219 и несколько USB разъемов, плюс один USB Type-C без возможности подключения монитора, зато для монитора имеется 1 HDMI разъем. Ну и внутри нашего устройства также разместился Wi-Fi модуль с антеннами, он правда старая пятая версии, но ловит сигнал дай богу даже через мои толстые кирпичные стены. В целом же набор разъемов тут можно сказать, что нормальный. Единственное, что конечно хотелось бы вместо обычных USB Type-C увидеть тут хотя бы USB Type-C Alternate Mode или полноценный Thunderbolt. В чем между ними разница, вы можете посмотреть на данной инфографике. Основное отличие в том, что к Thunderbolt можно подключить как монитор или скажем внешнюю видеокарту, так и ряд других профессиональных устройств. Но цена понятно, что тогда бы выросла на 5-7 тысяч, так что имеем то, что имеем. Что касается внутрянки, то, как наверное некоторые из вас поняли из названия, устройство сделано на процессоре восьмого поколения, это четырехъядерный восьмипоточный i5-8279U. Такой же, который ставили в оригинальные Intel NUC 8 поколения. Сейчас же для справки, у самого Intel а уже вышла 11 и даже 12 поколение NUC. Соответственно, несколько более производительными процессорами. Но на производительность i5-8279U я смотрел в тесте на рендер 3D сцен Sinebench. Я прогонял данный тест порядка одного часа, и он показал, что в одном потоке процессор работает на частоте 3.9 ГГц. Многопотоки при нагрузке на все ядра разом в районе 3 ГГц. Но что касается результатов теста, то вышло, что данный процессор примерно на 25% хуже в многопотоке и на 30 в потоке, чем, скажем, аналогичные процессоры Intel под 11-е поколение NUC, например, 1165G7, с аналогичным количеством ядер потоков и таким же энергопотреблением в 28 Вт. Кстати, у Geekom есть варианты и подобных устройств, правда, стоят они, как вы понимаете, уже в полтора раза дороже. Что касается остальной внутрянки, то раскручивается данный мини-пк довольно просто и состоит по сути из основной части и в днище. В нище можно разместить один дополнительный накопитель 2,5-дюймового формата, хотя при наличии в продаже дешевых M2 SSD тратить столько места под 2,5-дюйма мне кажется не слишком целесообразным. Тем более, что один такой накопитель уже есть внутри, это Lexar NM620, безбуферный чисто китайский PCI-Express 30 с заявленными скоростями по последовательному чтению записи в районе 2400 на запись и 3300 на чтение. Контроллер у него стоит и на Grid IG5216, довольно старенький, но еще актуальный, и чипы памяти от малоизвестной китайской фирмы LongSys. Да, кстати, отвод тепла данного накопителя организован на нижнюю площадку через термопрокладку, что очень даже неплохо. И по данному накопителю ничего плохого сказать нельзя. Вот результаты его замеров в CDM, для сравнения я привел тесты эталонного 970 EVO PLUS, правда в 1ТБ версии, но как вы видите, даже в таком случае результаты более чем достойны. Стоит отметить подтвержденные бумажные характеристики по последовательному чтению и записи. Копитель показывает результаты даже лучше, чем обещано. Ну и также хорошие скорости при мелкоблочном чтении. По записи все не так радужно, но тоже тем не менее более чем достойно. В 3 mark Storage Benchmark, то есть комплексном тесте для замеров производительности SSD в различных игровых задачах, все тоже на уровне других PCI-Express 3.0 конкурентов, так что претензий к производительности данного накопителя у меня в принципе нету, разве что остается открытым вопрос, насколько он будет долговечен. Ну и также в IT8 установлены два модуля памяти по 8 гигабайт на 2666 МГц с достаточно высокими таймингами 18-22-22-42, производство также какого-то китайского малоизвестного бренда с его же малоизвестными чипами. Правда на деле оказалось, что работает она на N2400 с таймингами 17-17-17-39, и тут некоторые внимательные зрители спросят, а почему же тогда AIDA показывает десятые тайминги. Все просто, друзья. Вот, собственно, почему. На лицо у нас динамическое изменение множителя нашей памяти в простое. Если честно, то я такое что-то вижу впервые, ибо темой мобильных устройств, мобильных процессоров не сильно интересовался. Но во многом это объясняет, почему частоту и тайминги нельзя менять в БИОСе. Там, кстати, вообще никаких существенных настроек ни для памяти, ни для процессора нету. Ну и да, по памяти ожидаемо производительность довольно слабая, с высокими задержками. И низкой пропускной способностью С такой частотой и такими таймингами Глупо было бы ожидать чего-то другого также хотелось бы отдельно сказать про систему охлаждения процессора в данном устройстве. Она тут ноутбучного турбинного типа и снимается довольно тяжело. Кто хочет посмотреть на разбор, посмотрите видео Дмитрия Караваева. Он уже об этом устройстве тоже рассказывал и показывал разборку его системы охлаждения. Правда, сразу скажу, что система охлаждения довольно слабенькая, опять-таки на уровне ноутбуков. Поэтому температура процессора в серьезной нагрузке типа рендера 3D сцен достигает порядка 85 градусов. Но правда в плюсы нужно записать то, что при этом устройство издает достаточно малый уровень шума. Всего 34 дБ при фоновом шуме в комнате порядка 30-32. Так что да, он может быть горячим, но при этом его почти не слышно. Ну и помимо тестов памяти и SSD, многих из вас, наверное, интересует вопрос производительности встроенной графики данного малыша. Так что давайте смотреть, что же он может у нас в играх. Я взял два самых простых варианта, это CSGO и Dota 2, и решил проверить в них встроенную графику Intel Iris Plus 655. В CSGO на высоких имеем неиграбельные 30 кадров с достаточно дикими просадками. На кадры видео, кстати, не смотрите, ибо тут есть влияние программы для записи. Реальные кадры вы сейчас видите на графике у себя на экране. Ну и да, если выставить минималки, то получаем, соответственно, примерно 60 кадров в среднем и 25-30 по 0,1% минимального FPS. Что, как по мне, в принципе, терпимо, но для CSGO далеко не... Идеально. В доте на высоких настройках также неиграбельные 25-30, а вот при снижении настроек до минимума получаем примерно 60-70 кадров в среднем, с просадками по одному и 0,1 процента до где-то 35, что для данной игры мне кажется нормальным, хотя графикой выглядит собственно как в первой доте. Как итог, друзья, что можно в целом сказать? Вообще, для офисных задач, сидения в интернете и просмотра видео, пк формата NUC более чем хороши, и даже подобные модели за 32 тысячи рублей вам будет более чем за глаза. Для чего-то большего, для игр, тем более требовательных, для работы с 3D-графикой или любой другой серьезной работы, старые модели процессоров, конечно, не очень подходят, а если брать самую последнюю модель, то это будет достаточно дорого. Но, как вы понимаете, самый главный их плюс, ради чего они, собственно, и были задуманы, это, конечно же, размер. Ибо они занимают очень мало места на столе, но, ну, а точнее, не занимают его вовсе. Вопрос лишь в том, что если вопрос места не стоит для вас так остро То сборка SFF варианта в том же бюджете будет намного предпочтительней Ибо удастся сделать несколько лучше, но в принципе за те же деньги Так что здесь все упирается в конечном счете в размеры конечного ПК и собственно ваши потребности Но если вам нужна компактность NUC решений и вы решите прикупить себе данное устройство То ссылка на него конечно же будет в описании До 20 апреля кстати идет акция по которой вы можете получить один из четырех подарков на выбор Ну а с вами как всегда был Белыч, всем еще раз удачи и до новых встреч